где я был три дня и почему не выходил на связь. Итак, всем привет. Целых три дня, мне даже самому не верится, целых три дня я выпал из работы и был на бизнес тренинги одного очень известного коуча и сейчас хочу вам поделиться своими впечатлениями а, своими не только о зана ты не хочешь поделиться впечатлениями по поводу тренинга да, слушайте, по да, Пусть... у, да, у нас был это. базовый базовый тренинг одного очень известного коуча чуть попозже мы озвучим кто это что это за человек может быть, немножко а о тебе, Жанна из Сочи, это дизайнер. И вам, как мои да, она может быть очень полезна вам. То есть, ссылка на ее инстаграм будет внизу в описании под моим видео. Скажи в двух словах о тренинг. А по тренинге. Тренинг был реально крутой. Я вообще не ожидала, что будет только практики. Все тренинги в основном теоретические. Тут была прокачка серьезная. Ну, всем советую. А это тренинг так, э, на словах. А реально, вот кто пройдет этот тренинг, получит... Э, много... Выходите с новым человеком. Реально, да. На самом деле, когда мы начали, сомнения уходят довольно быстро, а сомнения всегда есть. И приходя на этот тренинг, я выстраивал себе цели, но... Идея этой трансформации познать э, истинную идею, которая абсолютно меняется, переориентирует э, на твой взор с одних проблем и казалось бы каких-то желаний на твои настоящие. Поэтому идем за своими целями, осуществляем свои мечты. Спасибо. Так, ну что хотелось сказать про курс? Есть свои плюсы, есть минусы. Из плюсов мне понравились упражнения. Организаторам э, хотелось бы пожелать больше точности по времени По самому курсу бы хотелось бы порекомендовать исключить тему вероисповедания потому что все относятся к этому по-разному тему вероисповедания я считаю ну как бы не, такти, ну, не тактично чисто в обсуждении при общении с девушками ну наверное спикеру ну, я лично, я не поняла именно такой жесткости, да, то есть абсолютно некомфортно общаться, когда тебя сухой называют и так далее. Итак, всем привет, мы прошли базовый курс, сначала было очень много скепсиса, мы думали, что нам это не поможет, но в процессе тренинга на самом деле уже чувствовались изменения, первый день, второй, третий, посмотрим, что будет через там, месяц, потому что очень сложно делать выводы, так или иначе, нужно немного подождать и немного уложить знания в голове ты смотришь на ситуацию совершенно по-другому рекомендую друзья всем привет я тоже хочу поделиться своими впечатлениями и для вот этой камеры кто меня не знает меня зовут дмитрий волков и если вам нужна недвижимость в городе сочи то это ко мне канал мой называется дмитрий волков недвижимость в сочи 8 в общем... Всем рекомендую курс Влада Новгородцева. Это был первый курс, это был базовый курс. И уже здесь а, была такая практика а, для тех людей, вот, которые думают, что все хорошо. На самом деле есть какие-то страхи, есть какие-то внутренние блоки и так далее. Здесь они раскрываются. Здесь не теория, здесь практика. Следующий курс уже продвинутый. Продвинутый курс. И потом а, следующий курс, который будет 5, 5 января, будет проходить на Бали. Это Третий курс мастерский. очень всем рекомендую. Уже завтра, в понедельник, у нас начнутся первые результаты работы над собой. В общем, всем рекомендуем Влада Новгородцева. Всем пока. Я прошла базовый курс. Много курсов различных на сегодняшний день. Но этот курс именно практически. Много теории во многих курсах. Очень много теорий, много воды. Но в данном случае курс мне понравился тем, что здесь... Практика такая, что проработка идет очень серьезно, несмотря на то, что это курс базовый, то есть это на самое начало, реально прокачивает и меняет жизнь уже на этом этапе. Ребята, всем привет! Через какое-то время мы будем смотреть это видео, вспоминать эти крутые три дня, просто офигенные в моей жизни. Они разделили на жизнь до и после, и я стала лучше, чем я была в самый лучший период своей жизни. Я желаю всем, просто всем пройти этот тренинг. Обязательно, чтобы ваша вторая половинка это прошла и вышли в тандеме вперед, вперед, вперед, вперед, все в наших головах, захочешь изменить мир, измени себя. Всем привет, меня зовут Алексей, я с города нарафа -Минск. у меня с партнером есть агентство недвижимости, я приехал на тренинг, чтобы увеличить свои навыки управления к Владу Новгородцу, что я могу сказать после пройденных три дня? Супер-секретов тут никто не говорит, что как стать миллионером или миллиардером, или где найти чемодан с деньгами. Говорят про простые вещи, на которые нужно обратить внимание. Я сделал работу над ошибками, соответственно, сделал свои выводы и буду двигаться только вперед. Спасибо вам. Всем добрый день, меня зовут Сергей, я живу сам в Сочи, родился в Сочи вот. и вырос в Сочи. Что я скажу, ребята? Значит так, вот на своем опыте берите своих жен, во-первых, Тренинг надо проходить вдвоем. Стоит идти, идите. Отрывайте свои жопы от телевизоров, от лавочек, от своих местных районных пивбаров. И на три дня просто вот сюда заходите и работайте. Тренинг. За три дня не изменить вашу жизнь кардинально. Вы это будете обращаться к ним после тренинга. Ваши запросы, они будут более реализуемы. Двигайтесь вперед, ребята. Двигайтесь. На самом деле очень крутой был бизнес-тренинг. Как вам, ребят? Да, супер. И мы в общем, крутят. и мы самые, короче, первые из команды а, сразу же в понедельник начали выполнять определенные задачи, определенные цели, которые для себя поставили. Если вы хотите пройти такой же Курс, который прошли мы, он будет в Москве 20, с 23 по, по 26 октября. Ближайший в Москве. Да, ближайший в Москве, это будет базовый. Потом будет и без базового на продвинутый вы не попадете. Он уже будет в Сочи с 11 по 16 ноября. И самый интересный, это будет мастер, пока запланирована дата на 5 января, он будет проходить на Бали. На самом деле, это очень крутой тренинг. Ну, если в двух словах, то просто как найти себя, как прокачать себя, как изменить свою жизнь к лучшему. А если у вас так в жизни все хорошо, то будет еще лучше. Кстати, Алексей специально из Москвы, из Нарфаминска приехал на этот тренинг. И потом приедешь на продвинутый. Конечно. Да, мы, наверное... уже, мы уже оплатили. Ну, расскажи о себе в двух словах. Сам я с я тут хотел совместить приятно с полезным, соответственно, перегляд тренинга, ну, потом так. буду отдыхать. В Сочи я впервые. У меня свое агентство недвижимости, точнее с, с партнером, занимаемся в этом же направлении 8 лет. Дошел до определенной э, грани, да, и хочется перепрыгнуть. Соответственно, приехал на этот тренинг, осмыслил все, сделал выводы. Короче, я, извини, перебил, да, я если нужно купить, продать или сдать в аренду что-то в области в Московской области, да, в Московской области то да. это к Алексею его телефон будет сейчас на экране появится.